Всем Максим, ребята, привет от а снова микрофона. Сегодня расскажу о крайне интересной череде событий, которые заставляют серьезно задуматься о новых и будущих обновлениях для CS GO. Ну и немного новостей о других играх и проектах Valve. Не забывайте поставить всего один лайк, написать несколько осмысленных комментариев и подписаться на канал. Это сильно помогает продвижению ролика. Поехали. 9 месяцев назад в одном из своих видео я рассказывал, что Valve в тихую зарегистрировали два новых товарных знака, связанных с Counter-Strike. Ну и напоследок. Мой товарищ, который пожел остаться на заметил, что совсем недавно Valve загистрировали новый таинственный товарный знак с логотипом CSGO. Важно отметить, что это нестандартное переоформление старого товарного знака, так как для этих целей не нужно создавать новую заявку с новым уникальным идентификатором. Предыдущие товарные знаки CSGO оформлялись с 2005 до 2015 года, и они автоматически будут переобновляться вплоть до 2027, когда два абсолютно новых товарных знака появились 10 августа 2021 года, буквально один месяц назад. И также важно отметить, что у старых товарных знаков статус активен и уже используется. А вот у новых товарных знаков статус зарегистрирован и будет использоваться в будущем. Что в свою очередь абсолютно идентично описанию торговых знаков Half-Life Alex еще до релиза. Практически год эти две торговые марки лежали нетронутыми, так как и ждали своей очереди на регистрацию, и буквально 10 дней назад начались первые сподвижки, сначала их сделали активными, потом в тот же день их отправили на оценку эксперта, который принимает решение о регистрации или не регистрации торговой марки, до 16 мая они проходили всевозможные экспертизы, еще денек потом полежали на оценке и уже 17 мая стали готовы к публикации. От предыдущих трейдмарок CSGO их отличается статус в трех графах. Первая графа опубликована, статус нет. Вторая графа используется прямо сейчас, статус также нет. Третья графа планируется использоваться в будущем, статус уже да. И прикол в том, что финальная дата публикации указана будущим числом, ровно за два месяца до десятилетия GO и также ровно за месяц после окончания мажора, а точнее говоря, 21 июня 2022 года. Есть ненужные скины, которые хочется срочно продать? Тогда тебе на Avant Market, сайт для продажи предметов из кс, доты, тим и даже раста по самым сочным ценам на рынке. При оформлении трейда тебе сразу показывают сумму, которая придет на любую удобную платежную систему без каких-либо скрытых комиссий. Если ты считаешь стоимость своего редкого предмета несправедливым, просто предложи свою цену и жди решения оператора. Более 2000 отзывов от реальных людей и почти 5 звезд на траст пайлоте говорят сами за себя. А если лень пользоваться сайтом, просто отправь ссылку на свой трейд telegram боту и продавай свои скины, не отрываясь от важных дел. Аван Маркет, ссылка в описании. В описании торговой марки довольно четко указано, что она необходима для использования и распространения скачиваемого игрового или и видеоигрового софта а на второй регистрации это предоставление развлекательных услуг в виде онлайн видеоигр Так что это явно не какой-то просто набор мерча или странненький ивент, и говорить о какой-то операции, большом обновлении или добавлении нового режима тоже нет смысла, ибо такие вещи не подразумевают необходимости регистрации нового товарного знака. Учитывая, что описание у этих двух торговых марок немного отличается, можно предположить, что одна предназначается для инструментария, а вторая для нового Версии игры. Ну и для тех, кто вдруг до сих пор не понял, да, я говорю о переходе на новый движок Source 2 с небольшим ребрендингом игры. Схожие с подвижки с брендом и торговыми маргами происходили и с доты перед обновлением Reborn и с франшизы Half-Life после анонса Half-Life алекс Если кто-то вдруг не знает, в игровой индустрии сливы будущих игр по регистрации товарных знаков, это довольно частое явление, к примеру, буквально на днях так спалился будущий проект от создателей Wireframe, или же за два месяца до анонса, еще в прошлом году спалилось название Dota Underlords, и некоторые пользователи Reset-Эры думали, что это вообще давно обещанная гейбом VR-игра. А название буквально на днях анонсированного симулятора свиданий во вселенной Day by Daylight было известно еще несколько месяцев назад благодаря такой же регистрации торговой марки. Короче говоря, процесс подачи и одобрения таких заявок это необходимый юридический момент перед выпуском какого-либо продукта, то есть условно, это процесс, который игровые компании просто никак не могут утаить, так как он регулируется независимым ведомством по патентам и товарным знакам США. Подробнее о том, как все это работает, какие есть нюансы подводные камни, все это бюрократические херотения, можете глянуть в 312 выпуске подкаста «Как делают игры». Что интересно, Valve однажды уже анонсировали крупное обновление для Dota в самом конце обычного мажора от PGL. И что еще более интересно, в этом году впервые за долгое время на финале мажора будут официально присутствовать разработчики CSGO. На данный момент это в своих соцсетях анонсировала только Лидия Занотти, которая присоединилась к команде CSGO после длительной работы над Valorant. И если вы вдруг не в курсе, она отвечает за визуальное оформление официальных карт. А по первым слухам, ее нанимали как раз для работы над обновленностью селистикой карт на новом движке Source 2, и в частности Миража. Согласитесь, что как-то слишком много совпадений. И учитывая то, что после прихода Кейси Valve на руль человека, который отвечает за связи с комьюнити и прессой, компания стала намного чаще и активнее говорить о своих будущих продуктах и анонсах, я, честно говоря, нисколько не удивлюсь, если они что-то затизерят в конце мажора. Но даже если это не случится на мажоре, все равно, на мой взгляд, стоит. Ждать что-то интересненькое в ближайшее время. Ну и говоря о будущих обновлениях нельзя не упомянуть Тускан, бета-версия которого была наконец-то опубликована в воркшопе. По словам CatFood, а, создателя карты, она готова уже на 95%. И остальные 5 это полировка текстур и небольшие графические улучшения. Карты катфуда уже неоднократно добавлялись в игру, так что официальный релиз тускана остается лишь вопросом времени. Кстати, о релизах: мы с женой запустили еще один стикер на в честь десятилетия CS Идея была в том, чтобы обыграть название CS on the GO вместе со стимдеком в руках, и в итоге получилась вот такая вот курица, буквально играющая в кс на ходу. Если хотите поддержать нашу идею, переходите на страницу в воркшопе по ссылке в описании и клацайте на да и добавление в избранное, а особые красавчики могут еще и накинуть парочку наград. По данным сайта, зарабатывая играя в видеокомпьютерные игрушки, кс Go преодолела отметку в 135 миллионов долларов призовых денег, разыгранных между 14 871 игроком. Что в среднем почти по 10 тысяч долларов на каждого человека. Эти цифры на самом деле довольно поразительные и в хорошем и в плохом смысле, особенно учитывая, что дота, в которую суммарно играет меньше людей и проводится в 4 раза меньше турниров, имеет большее количество призовых и соотношение уже в 65 тысяч долларов на каждого игрока. Неужели только из-за того, что гейб играет только в доту, кс не заслуживает как минимум такого же внимания со стороны Valve? Уже все подряд говорят, что им давно пора бы начать проводить свои собственные турниры, особенно учитывая то, какое же говёное качество на последних мажорах по CSGO. Обязательно посмотрите прошлое видео, где я рассказываю как я получил симдек официально от Valve и заодно делюсь своей первой реакцией, и не забывайте поддерживать меня, подписываясь на канал, поставив лайк и написав парочку комментариев. Увидимся!